Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сан-Гейтс». свою программу. Сегодня у нас пятница, 17 марта, время в Чикаго, 8.50 утра, а в Москве в этот час 16.50, 5 часов вечера. Ну и мы ведем свою программу, у нас на связи сейчас Москва, Россия-Москва. И Геннадий Лобанов, с которым мы уже встречались на волнах э, радио «Сангейтс». Меня зовут Майкл Мелехов. И э, наши программы можно слушать на YouTube. «Сангейтс э, Радио-Р» по-английски. Russian R. И задавать вопросы «Сангейтс 1.0.8». Э, Радио-сайт – это тройное э, «wsungate-radio.com». И э, сегодня тема нашей программы с э, Геннадием Лобановым о, Будем говорить о энергии э, Мы э, немного поговорили в прошлый раз А сейчас мы поговорим все, что же такое все-таки энергия И как можно ею управлять И даже если можно ее передавать на расстояние В общем-то то, чего э, ну, очень многие сильные мира всего В прошлом, наверное, и в будущем э, будут желать Здравствуйте, Геннадий. Добрый вечер. Ну, давайте приступим. Рассказывайте нам, что такое энергия, как с ней... Энергия – это, ну, если сравнить, допустим, с точки зрения физики, энергия – это поток частиц, волновой причем. Возникают они и у нас, у людей, возникают и в природе. Любой предмет несет какую-то энергетику, только в какой-то мере сильную, слабую, ну как там, по, я не могу с точки физики объяснить, но как мощность этой энергии. Ну излучают все. также и мы излучаем определенные спектры энергетических частоты. Ну, энергии у нас на Земле и постоянно меняются, постоянно пополняются чем-то новым. Старое уходит, новое приходит. Вот с 2010 года пришли какие-то новые виды энергии. Это нам так показано. Мы как это увидели? Вот, если у космоэнергета говорят, при, пришел луч с настройками, там, с какими-то кодами, то здесь образовалось почему-то 70... Я вот считал 72 сгустка таких мощных. Они, правда, были. Спросил объяснение. Мне сказали, ну так, на, объяснили, что это... Трансформируйте визуально их как башни там или пирамиды, как вам угодно, чтобы вы это воспринимали. Очень мощные потоки. И они совершенно отличимы от час, который потоки находятся на Земле. Но практически оно сейчас меняется. Уже идет замещение с 2012 года, это уже чувствуется конкретно. Когда был переход 12-12-12, стали энергии меняться. Вот это, Вы это все почувствовали. Кто-то стал агрессивнее, кто-то стал добрее, но просыпаться стало много людей. На базе этого мы как-то стали упорядочивать это все, разбираться, читать много литературы, спрашивать все-таки физиков, что это могло значить. Они тоже, конечно, заинтересовались, я вот с двумя поддерживаю связь, но они так, это ну, не совсем скептически, но интересуются. И вот на базе всего этого я как-то попробовал, ну, у меня еще есть товарищ, который помогает мне в этом, мы попробовали собрать установку. То бишь мы взяли, э, сделали гексограмму, и подобрали шесть пирамид разного цвета. Ну вот, продаются в магазинах, все такое. Конечно, зарядили их по-своему. Гена, И я, я вас прерву. А почему именно пирамиды? Ну, понимаете, так как я представляю вот эти башни, я их называю, их, ну я не нашел, их надо либо самому изготавливать, Странные, Нет, либо, по а, я понимаю, но почему, почему Именно пирамидальная конструкция Именно пирамиды ну, у, нас, у нас с древности она идет Это действительно источник энергии Либо мы через пирамиду получаем Либо отдаем Поэтому взяли все-таки основу старую, базовую mm. Шесть разных цветов Но усилили их зеркалами Зеркала mm. мощные, большие И установка, когда работаем Ставим пирамиду, конечно, ставим свечи и когда отражение от пирами... пламя свечи падает на пирамиду, отражается пир... пирами... через зеркало, переломляется и сходится в точке вверх, образуется так называемая энергетическая пирамида, там даже получается пирамида в пирамиде, то бишь как звезда Давида. я ее так назвал, потому что я увидел это где-то в интернете, но попробовали. Люди, которые видят энергию, а ведь многие видят, только они боятся этого сказать, mm -hmm. увидели это вот переплетение цветных как говорится, лучей, потока, и образуются две пирамиды. Они вращаются почему-то. И вот, когда это все попробовал, я просто встал сам в нее, в эту установку, решил попробовать на себе, как оно будет работать. И вы представляете, меня так, ну, как это ощущение распирания, вот такого непонятного, что-то со мной происходило, обудело, все, я оттуда выскочил просто. Это было очень мощно. Кол и не привык. Колбасил это так сказать. Ну, так называемая колбасит. Ну, да. не совсем в хорошей стороне колбасит. Не, не было некомфортно, конечно, все, но это, конечно, чувство переполнения тоже напрягает. Потом уже, когда это мы попробовали, решили попробовать как, ну, ну экспериментом назвать нельзя, но были боль... люди, которые обратились за помощью по поводу болезни, мы решили через нее. Но в реале мы еще, не... я только двоих пробовал, а в основном фотографию ложится фотография в основании вот этого вот всего и запускается установка и вы знаете я не могу точно сказать но пока шесть человек через которые, вот это, которые все попробовали описали практически одинаковые ощущения я уже за случайность это не беру люди совершенно незнакомые даже с разных стран ну э, что-то у меня с микро сейчас с микро... Ну, сейчас вроде нормально. Попробовали все-таки... Понимаете, если мы чем-то занимаемся и что-то делаем, то мы обычно задаем себе вопрос, для чего мы это делаем? Вот для чего, скажем, это все делаете вы, и что вы пытаетесь достичь, ну, какой цели, например? Ну, здесь помогает вот это вот, мы же задаем установку даем такую на ис, ну, исцеление нельзя назвать оздоровление помощь энергетическая потому что если организм попадает в резонанс с этой установкой идет в пользу вычищается действительно вот уже у меня есть там ребенок мы с ребенком работаем действительно помогает очень сильно клиника конечно заинтересовалась но в это не верит как обычно наши врачи для ну, для лечения. Для людям. Можно даже какие-то предметы заряжать. Но вы, вы же говорите. Опять что-то с микрофоном сегодня. Вы же говорите о том, что вас там колбасило, распирало и так далее. А не получится ли так, это же все-таки не изученная вещь. И опять же, вы же говорите, ну, ученые понятно, медики понятно, они не знают, не верят им они на другой, скажем там, основе э, существуют и работают и так далее. А не получится ли то так, что э, можно навредить? Можно, конечно. Перенасыщение тоже есть нехорошо, но я пытаюсь по несколько минут. Я не даю мощный это посыл. Зависит ли это от физического состояния человека, от его конституции, от его ментального состояния и так далее? Зависит, конечно. Конечно, если а как человек тоже. Ну, сначала же мы ведем беседу, вот как с вами мы разговариваем, я по скайпу выхожу, мы определяем степень его заболевания, диагнозы, как, в каком он на данный момент состоянии. И тогда уже я принимаю решение, насколько минут его ставить установку или нет. Ну, в основном, конечно, если человек очень болен, можно, конечно, и помощнее. Но отмечали, что Ну, сначала. Как бы сказать, вроде ощущения говорит, легкости полета и голова чуть-чуть пустая. Но пока еще в стадии эксперимента, конечно. Я отдал э, это самое, у меня вот этот мужчина с Твери, он проверяет сейчас, он работает в этом закрытом каком-то институте, я не знаю. Говорит, что там можно даже добиться точки сборки. Это, поясните, пожалуйста, не все знают, ну, я, может быть, немножко знаком. Да, поясните, это, что это, такое это, точка сборки. Точка сборки – это когда зарождается душа. Со всех сторон со Вселенной тянутся определенные сгусточки энергии, из которых состоит душа, и это все собирается в одну кучку. Установка, установкой можно это добиться, но еще пока эксперимент, честно говоря. А, ну, это не совсем понятно с точки зрения метафизики. Возможно, с точки зрения физики и понимания, обычного человека слушает. Что такое зарождается душа, точка сборки, где зарождается душа? Душа нигде не зарождается, она существует всегда, она переходит из тела, тело, тело умирает, и душа переходит. В каком смысле она зарождается? Где она находится, в какой части тела, это, допустим, мы знаем, исходя из ведической концепции. Что вы имеете в виду в материальном плане? Ну... Наверное же, вечных тадуш -то тоже, я так думаю. Я не знаю, это, аж, это мое мнение. Я думаю, что совсем уж вечных тадуш, что не бывает определенный этап, они проходят, потом все равно когда-то приходит распад. И вот этот распад собирают потом по Я... Это... Я понимаю, тут можно спорить, аргументировать да. умы величайшие об этом говорят ага. и так далее. Мы не будем, потому что это больше вопрос, наверное, философии, я знаю. Да, Значит, одно проще всего определить вместе, ну, скажем так, энергетическом центре. Это более-менее понятно. У нас существуют энергетические центры. Их семь чакр, допустим, ну, к примеру да. просто. Вот об этом уже как бы знают. Ну, Если не все, то многие Это более-менее понятно Про душу это сложно Давайте мы пока душу да, оставим в покое, оставим в покое да. да. А вот поговорим про энергию. Мы же говорим про энергию. Чакры – центр энергии Где, в, примерно, в каком месте это находится? Ну, если я даю задание, допустим Какая у нас чакра отвечает за какой орган и в основном, если ну, это, заболевание тракта мы воздействуем на солнечное сплетение Через установку я посылаю, ну там, я говорю, короткими импульсами Потому что, вы правильно сказали, можно и навредить Поэтому еще пока потихонечку Если надо получить знания, а знания ведь идут через седьмую чатку Открывается канал, но мощно, мощно Я вот вчера попробовал, конечно, залезть в нее, что-то получить по не, поводу этой же установки. Не получилось? <с> получилось, но очень еще сумбурно. Там же все-таки надо потом анализировать эту полученную информацию. Это же не идет четкими ответами. Хорошо. А что вы хотели получить? Вот для себя. Вы же для себя-то знаете, чего вы хотите? Я хотел удостовериться, это правильно или это все-таки иллюзия. То бишь, mm -hmm. ну, иллюзия или фантазия? Нет. Подтвердили, что правильно. Mm -hmm. Это... Уже не я один, у меня я товарищу сразу на скайпе отбил, он тоже попробовал, у меня такая же дома стоит, мы вместе делали. Он говорит, действительно, что-то уже частично подтверждение есть там. Теперь мне осталось только, чтобы вот товарищи ученые мне хоть что-то об этом написали. Там очень сложный процесс, как они говорят, надо высчитывать по, по, по физике. Вы понимаете, ну хорошо, вы что-то создали, вы что-то получили, ученые тоже там что-то вам скажут и получат. А цель всего этого, вы хотите помочь человеку, вылечить его, скажем, вы хотите новое слово в науке, там, я знаю, в энергетике, ну, внести? Ну, конечно, такими уже знаниями еще научными не обладаю, но хотя бы помочь людям mm. хоть как-то оздоровиться, хоть как-то немножко знаний получили они даже сами. Потом... Ну, Тут это еще будем думать, но есть масса таких у меня программ, которые действительно на саморазвитие можно давать, и оно работает как раз. Ну, вот и, я, я, я, я понимаю, но у вас э, все-таки ваша методика целительства, а я хочу напомнить, дорогие друзья, мы сейчас беседуем с Геннадием Лобановым, который является энергетическим целителем, и, в общем, достаточно успешно проводят такие сеансы, энергетического воздействия, энергетического целительства, ну, если бы это не было удачно, не успешно, ну, тогда к нему бы люди, понятно, не хотели, но ходят. Это уже, так сказать, установленный факт. Учу... Не знаю, ученые подтвердили этот факт или нет, но, тем не менее, ждете. Понятно. Геннадий, у меня к вам такой вопрос. Вот, вспоминая такого, известную такую личность, Никола Тесла, который э, ну, считается, он создал и электричество в том числе я даже не считаю о том, что где-то открыл электричество когда-то, в то время, но очень Никола Тесла очень и очень много сделал и он работал с энергией, в частности а, даже сегодня машина уже есть которая называется Тесла, которая работает не на бензине, а на электроэнергии так вот одна из версий падения Тунгусского метеорита это то, что Никола Тесла пытался, вот он строил там, ну не знаю насчет пирамид, но то, что башни, он ретрансляторы там строил, это да. А, ну наверняка там, конечно же, были пирамиды, мы сейчас, потом будет у меня к вам другой вопрос. Но как вы относитесь к вот такой, ну что ли, пока еще гипотезе о том, что он, он игрался с этой энергией и он ее туда вот швырнул что ли вот эту энергию? в район под Каменной Тунгуски в 1908 нет, году, по-моему, это было, да? Нет, а, нет, где нет, до сих нет. пор, да, вот уже прошло там чуть ли не 200 лет э, скоро, да? 2000, да, да, ну, 100 там, да, чем 100 с чем-то. 100 с лишним лет. И до сих пор ученые и другие, это существуют только гипотезы там по теории, да, и так далее. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, я немножко, когда смотрел цикл передач, про него у нас в России показывали, и немножко читал записи такие, ну, мало публикуемые, у меня возникла мысль, он хотел эту энергию перебросить на Кайлас. Немножко промахнулся. Там или искажение пошло, или расчеты были чуть-чуть неверные. Поэтому ее немножко отклонило. Простите, вы сказали перевести на Кайлас. А с какой целью? Получить информацию. Кайлаш это природная пирамида, которая действительно дает знания. Туда даже, даже не пускает ты даже не пройдешь. Ну, на самом деле, туда люди ходят. Более того, у меня через сколько? Через э, час двадцать э, будет беседа, если захотите послушать. И ссылочка есть а. на Facebook. Э, наверное, вы знаете. И в, в ВКонтакте тоже есть такой Сергей Мельников. Он неоднократно бывал на Кайласе. И, кстати, природное, не знаю уж, природное, ну, природное сооружение Не сооружение, точнее, а формация горы Она напоминает пирамиду Но Молдашев там бывал вроде бы вот, Академик Молдашев да, И он исследовал этот феномен Ну и считает, там еще есть одна пирамида Которая, ну как бы Опять же, это гипотеза искусственное происхождение то есть она маленькая пирамида и если издалека там фотографию рассмотреть она абсолютно точно пирамида вот вот там как раз стоит типа считается возможно считается ретранслятор mm -hmm. ну, есть такой да есть такая нас... теория а почему вы считаете что он вы хотите сказать пирамида да Пир... пирамида которая Мы получит хотим, информацию сбудить Угу. Хотел разбудить, чтобы она открылась ведь еще никто толком Исследовать там -то мы... Они туда, вот как вы говорите, ходят Но они же ведь еще ничего оттуда не берут Закрыто это все еще для нас Он, видно, хотел просто возбудить, разбудить И но... Это мое мнение, я так думаю Все-таки я... я анализирую чуть-чуть я, я понимаю, да, я понимаю, о чем вы говорите Это действительно очень-очень интересно Эта гипотеза ну, Меня как бы она тоже интересует С точки зрения просто читая, Но вообще считается, что Кайлас, гора Кайлас, и там очень-очень ну, много непонятного, неизведанного и скрыто от нас людей. И считается, что это обители Господа Шивы. Слышали такое, нет? А Шива, yes. да, Господь Шива, это один из вот, высших существ, будем так говорить, которые... Ну вот там находится, как бы. а, и естественно защита полная идет и туда да не пускают, да. Были случаи, куда просто категорически, ну никак не пройдешь. Вот есть определенные там, ну, вот это, не пускают это, туда, это, не это, пускают, да. Но тоже интересует. Да, это правда, это правда. Ну хорошо, мы э, сейчас говорим больше в вашей, э, скажем, э, вашем направлении но тем не менее если брать вот мой вопрос который как раз таки так и звучал а как вы считаете это был Никола Тесла а то что он промахнулся промахнулся но речь идет о передаче все-таки энергии то есть вы соглашаетесь с тем что это все-таки мог сделать он правильно как одна из версий да. угу. а да, ну даже а... делал, он передавал на короткое расстояние, у него проходило это все. Это же подтверждено даже. <свист> <свист> ну и на самом деле интересно, что, опять же, и Гитлер, и Сталин искали вот это вот типа, ну, для оружия, конечно же, для того, чтобы передать энергию на расстояние, это же это же действительно очень и очень серьезно. Можно. Правильно. Ну и угу. а, как вы. Не вы же один, наверное, занимаетесь этими вопросами. Как вы считаете, или может быть вы знаете, уже есть какие-то такие опытные, возможно, установки, которые это делают, вы говорите, на какое-то короткое расстояние? Работают, есть. Угу. Разрабатывают вот это вот, забыл фамилию автора. Зеркала Козырева работает. Проводились эксперименты, довольно-таки длительное расстояние передача мыслей и, и энергетики. Uh -huh. Даже у нас по телевизору показывают, просто не хочу углубляться в это, потому uh -huh. что, но она работает. Созданы две установки, которые, ну, по принципу, М, это вот КТ, компьютерной томографии, тоже цилиндр туда человека закатывает, и вот он совершает вот этот полет. Mm -hmm. Либо передает мысли на расстояние. Но это уже не моя эпоха, потому что я немножко дру, по-другому. Я все-таки вижу, как вот этот и куда он достигает. Я понял. Так, Хорошо. Если мы говорим, вот вы усиливаете этот эффект зеркалами. Ну, не секрет, кстати, мы беседовали неоднократно с парапсихологами. То, что зеркала это ну, своего рода, возможно, даже портал. То есть э, в зеркалах, возможно, отражается, люди это видят, наши все энергетические тела. Если так, как мы не увидим, то в зеркале можно увидеть. Более того, человек постоял перед зеркалом, ушел, то есть уже нет никакого человека, мы смотрим, ну, в зеркало, и зеркало там отражается, что-то такое э, напротив то, что вот находится. Но есть люди, которые это видят. Так вот, э, используя зеркала в практике и то, чем вы занимаетесь, не считаете ли вы, что если мы говорим о энергии, то это воздействие еще на наши фантомы, на наши энергетические тела, на наши двойники, которые, возможно, ну еще раз, многим не заметны, но они находятся рядом с нами. И вот здесь физическое тело и энергетическое тело, более того, еще душа, как мы говорим, или вообще-то говоря, те души, которые стоят рядом с нами и никак не могут от нас отойти, или которые в нас еще входят Есть такое понятие О том что внедрение Такое вот Что в этом случае может произойти Ну здесь они у меня поставлены Таким образом что коридор не образуется И зеркала их все таки как Ну они не стоят открыты Их сразу же вот отработали я Их сразу накрываю чехлами убираю Потому что вы правы вот здесь точно В зеркале мы увидим все своих 40 воплощений Можно даже увидеть Uh -huh. а вы Было, смысл... я, есть методика занятия зеркалом и восточная, и я интересовался у этих, у, нас, у клинических психологов, у них 15-минутная работа с зеркалом, пробовал, работает. Действительно, несколько лиц, а то и больше, ну, я насчитал 5 или 6 лиц, поменялось у uh меня. -huh. А восточная методика там до 2 часов. но ну, там. Как вы говорите, потом, когда если ее правильно провести, в конце концов ты ничего не увидишь в зеркале. Тебя не будет. Это вычищен будешь полностью. Ну вот э, я бы достал, первая <со> заповедь э, лекаря, целителя, э, не навреди. Совершенно. А потом уже, конечно же, э, вылечи. Но не навреди, вот как бы здесь не было вот этого нюанса о том, что можно человеку навредить, или вы четко и строго это все контролируете, то есть все эти Я изменения. Стараюсь. Mm? Я стараюсь mm -hmm. вот в этот момент никаких вот таких нехороших мыслей, даже, ну как сказать, ну, очень нехороших мыслей вообще выметать, настраиваться только на положительный эффект и на благо. Это хороших мыслей. Если я буду стоять около установки, когда я во время запуска, и у меня будет нехорошая мысль в голове, она ведь тоже пойдет. А мысль материальная. Это та же передача энергии. Безусловно, мы это без сомнения знаем, понимаем. Но это то, что касается вас, а то, что касается человека. ну Он получит только как то, что я заложил в этот момент. Зеркал-то он не видит. Это в реале, конечно. Я стараюсь уже в самый последний момент вводить туда, и комната закрыта. Полностью ничего нету. Комната подготавливается. Ну, пока еще я готовлю. Вот скоро завезут. Еще мне кое-что ждем. Потому что тут надо изоляцию делать, потому что и фон идет. И... Сейчас стараемся что-то менять. Ясно. То, То есть вы не сказал, что это опасная вещь, правильный подход к ним, надо знать, как с ними обращаться и не строить коридора. Вот действительно в магии существует такое понятие зеркальный коридор. Вот там больше попадает. Mm. Вот эти девочки гадают на святки и на все такое. То есть э, в принципе все эти вещи, все вот эти приспособления можно еще, э, ну у людей же разные. Мы же что мы можем сделать. Мир дуальный у нас, у нас есть, и, mm -hmm. и хорошее, и плохое. Есть люди, которые, кстати, к сожалению, большинство, которые ради каких-то своих целей а, отомстить, <соспорщик> скажем там, или, или заработать а, на, че, на чем-то горе, к сожалению, это есть, они могут сделать все то же самое, только совсем с противоположной целью. Совершенно верно. А ну, скажите... То, <соспорщик> от, ну, ну, от твоей духовности. Как в каком, в каком направлении ты работаешь Но mm -hmm. стараюсь mm -hmm. Не допускать Я вообще сторонник Как вам объяснить Равновесие Я использую ту и ту силу Но в равновесии Я никогда не сделаю человеку пол Не в моих правилах Честь вам и хвала Мы же знаем Это же все закон бумеранга Это то что называется карма То, то что, то, что то, сотворишь то, то, то, да, то и потом так сказать, пожнешь, посеешь Пожнешь а, хорошо а, Геннадий, ну вот к вам обращается человек вы а, его сканируете, вы определяете сразу, ну не сразу после встреч, после бесед вы определяете в чем проблема с этим человеком, было ли какое-то внедрение, было ли какой-то там, ну не знаю, сглаз или порча, к примеру а, и начинаете с ним работать а, вот кто-то допустим построил такой зеркальный коридор ну, с целью навредить человеку, и человек вот, пришел к вам, обратился к вам. Можете ли вы с помощью такого же коридора, только наоборот, э, все это дело нейтрализовать как-то? Вы знаете, тут существует такое правило. Вот, вот если я увидел вот это внедрение в человека сущности, надо вы уже когда ее вытащишь, ее надо либо отправить оттуда, откуда она пришла, либо уничтожить. Но спрашивать разрешение. Всегда. И сверху, и снизу. Потому что это тоже такие же энергообразования, они тоже живы. Только работают по-другому. Спрашивать разрешение у кого, простите? У, у, у создателя. А, не что, что делать с этой сущностью? Куда ее? Н назад отправить, откуда пришла? Или к тому человеку, кто ее создал? Или ага. уничтожить? Обычно обычно редко уничтожают, обычно отправляют назад. А, то есть, э, вы уверены о том, что вы, общаясь, э, там, задаете вопрос? Ну, совсем так общаюсь, но получаю ответ. Ну, общаетесь, раз получаете ответ. Ответ приходит, э, это же не так, как классик сказал, и получить ответы на незаданные вопросы. Вы же задаете вопросы, и вам поступает ответ. То есть... Это и есть общение, будем так говорить. Но э, существуют методики, э, ведь получается как? В, э, вы отправляя назад, берете на себя миссию, если вы отправляете назад, вы берете на себя миссию, ну, так сказать, э, возмездия, что ли. Ну, это, это правильно, человек, да, сделал, он получает. Не являетесь, то есть вы являетесь просто орудием э, в этом процессе, правильно? через вас, вы возвращаете обратно с помощью Нет, своих. Да. Правильно, Окей. возвращаю обратно, но это не возмездие. Это тот же бумеран. Это, ну, да, своего рода. А, возмездие а если... тогда, когда я намеренно это делаю. Понятно. Это не возмездие, это просто уже направленное действие против намеренного делаете, да. А в данном случае... Ну понятно здесь. Хорошо. А если вы говорите, редко происходит возврат или сброс просто этой энергии, существуют методики о том, что можно эту энергию сбрасывать, скажем, ну даже какие-то я когда-то занимался сбрасывать ее себя вниз туда, ну вот через туда в земли, скажем, в сейчас, чтобы сейчас она сгорела в принято. плазме. М? Я понял. Да. Последнее время mm -hmm. мы стараемся отправлять на Солнце. Почему, объясню Земля уже загажена, уже по, mm -hmm. больше, чем по колено, вот этой вот отрицательной энергии. Потому что многие целители, я э, отправляю все негативные там эмоции и отрицательные все эти дела в Землю на переработку в свет. До такой степени мы уже ее, нашу земельку, планетку загадили, что вот этими вот. Сейчас уже оно работает, но до ядра далеко все. Все-таки где-то... По нашим ощущениям, я не знаю, это мне многие коллеги говорили, уже по колено говорит, бродим в этой грязи. Мы стараемся наверх отправлять на солнышко, пусть горит. Пусть горит. Но огонь очищает, на самом деле, огонь, да, он очищает. Это, это правильно. А, ну, хорошо, очень интересное, с моей точки зрения, очень необычное. В общем-то, впервые вот мы беседуем, я беседую с человеком, который вот таким как-то вот так вот рассказывает, но практически все это делает. А скажите, ну вам для того, чтобы проверить, или, допустим, скажем, вам человек к вам приходит, и вы ему помогаете, для этого он должен явиться прямо к вам, ну, не знаю, в лабораторию, домой, неважно. И вы должны его видеть, или это все можно настроить и передать эту энергию, ну, первый вариант вариант ответа, то есть вы не знаете человека, человек с вами позвонил по телефону, вы настроились на его голос, настроились на его, там, не знаю, энергию и так далее, да, ментальное тело и начинать с ним работать, он не может приехать к вам, ну, по, по разным причинам. А второй вариант, мы с вами беседуем, вот сейчас вот по скайпу, к примеру, вы можете настроить и сделать какое-то вот действие провести таким образом? Можно, да. Значит, по голосу, да, я определяю ага. состояние эмоциональное человека. Обычно, ну, желательно бы еще видеть, прошу фото, только свежее. Вот с точки зрения физики я со многими коллегами не согласен, у меня свое, конечно, это мнение, что фото отражает именно тот момент, когда оно сделано, и ту энергетику, на который момент она была. Ну, да, потому да. что... И техника... поэтому прошу свежее фото, хотя бы месяц, еще пока можно. Вы знаете, очень интересный момент, вот вы мне сейчас напомнили, мы посещаем, я в частности езжу в Бразилию, где находится духовный госпиталь человека, которого зовут Джон от Бога, Джон от Год, его называют по-английски. А место это в Бразилии, это всемирно известный медиум и целитель и через него работает, поскольку он медиум через него работают э, души эндитит называется и в общем то ну можно назвать это ангелы поскольку там только помогает естественно и туда приезжают люди со всего мира со всего земного шара уже очень и очень много ну, почти 45 лет и он очень многих вылечил людей а, ну, сам, не он сам, он не доктор, но вот через него вот эти э, ангелы работают и лечат его. И вот в этом госпитале, на территории этого госпиталя удивительная вещь. Там находится просто невероятное количество энергетических глухств, которые называются орбс, орбы. Ну, не знаю, в русском языке переводится как орб. То есть это сгустки энергии, и я фотографировал сам, и очень много есть фотографий. Когда в невооруженным глазом, допустим, и даже если и вооруженным глазом, с биноклем не видно ничего, но когда мы фотографируем даже вот этим цифровым аппаратом, на пустынном совершенно небе каким-то совершенно невероятным образом происходят вот такие вещи. То есть происходит, то есть что-то там есть. И потом, когда мы смотрим на фотографию, то есть не надо здесь ничего проявлять сегодня, мы видим э, какие-то шары, светящиеся в небе, и не один такой шар. Вот. Значит, поэтому, да, поэтому, когда мы фотографируем, оптика, она берет э, вот эти вот вещи. Это очень интересно. Это интересно, очень интересно. Да? Физики называют это плазмой. Uh -huh. Вот, и я много, конечно, э, очень общался с ними, э, они рассказывали, но ну, кто в теме более-менее поддерживает наше направление, говорят, что вокруг нас ведь живет масса энергосущности. нейтральные, хорошие, плохие, они вокруг нас и сейчас вертятся. Я не буду хва не хвастаться, как вам сказать, вот у меня часто пролетают сигарообразные вот такие, как, э, как карандашики вот по стенкам бегают. Такие, как неоновые рыбки, если вы видели, знаете, вот они yeah. пролетают часто. Я задал вопрос людям, которые, конечно, этим занимаются, более этим умело, и все это говорит, это вот не то, что пришельцы, вот это вот и есть энергообразование, они живут своей жизнью. Они через нас проходят, пролетают. И вот раз вы рассказываете про такое хорошее, красивое место, что вот эти вот, они даже если... Бывает с ними... Ну, я никак не договориться. Они просто чувствуют присутствие. Если надо, они помогают. Потому... Ну, физики плазмоидами называют, а я называю энергосущность. Ну, интересно. Они даже и здесь у нас, и в России их полно. Смотря в какое место поедешь. У меня вон от дома 7 километров, пожалуйста. То же самое. Их кишить там. Это места силы. Интересно, очень интересно. Хорошо. Дорогие друзья... Спасибо вам, что вы нас слушаете и смотрите нас в YouTube. Программа записывается, восстанавливается на YouTube, выставляется на YouTube. А далее вы там можете их просмотреть, оставить свои замечания, комментарии предложения. Напомню, мы беседуем с энергоцелителем Геннадием Лобановым, исследователем, ученым, который, ну, вот... Такая миссия у него. А с другими, собственно, мы не имеем дела. Это дать людям информацию и помочь им, если они, конечно же, спасение утопающих, дело, дело рук самих утопающих, это мы знаем, попросят об этом. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Ну, вы можете найти э, Геннадия Лобанова, те, кто проживает на территории э, постсоветского пространства, наверное, легко, не знаю. А если нет, э, обращайтесь к нам, мы перенаправим вас к нему. Ну, а дальше посмотрим. А что касается лично меня, меня зовут Майкл Беликов на всякий случай, я хотел бы посмотреть, если такой вариант возможен, а потом я буду рассказывать сам. То есть я всегда люблю быть подопытным кроликом, так скажем. Я не боюсь экспериментов, я знаю, что ничего мне не повредит. У меня, тем более Геннадий подтвердил в прошлый раз, у меня стоит какая-то очень серьезная защита. Не знаю, кто ее поставил сам. Вот. Но главное, что она есть Поэтому я себя, наверное, защи защи защитю да. От каких-то неблагоприятных воздействий Каких-то э, entities неблагоприятных а Поэтому не старайтесь Вот у меня тут много всякого всего навешено, Да, не старайтесь навести порчу Не получится Более того, э, такие люди, как Геннадий Обладают способностью развернуть эту энергию И тогда это будет бумеранг вот. И, ну Я шучу, естественно, никто этим делом заниматься не будет Но если есть такая возможность, мне было бы интересно э, вот, пообщаться Ну мы пообщаемся с вами, хорошо? Договорились Все, спасибо большое, Геннадий Мы с вами еще будем встречаться, безусловно э, Ну, вот как на сегодняшний день, наше время пятница а, примерно, примерно вот так вот Где-то время у нас, слава Богу, сместилось Но У нас сейчас разница уже 8 часов, а не 9 с, По московскому времени Поэтому ну примерно вот так вот в, Сколько? 16, 30, 17 часов Вот в этом промежутке mm -hmm. Мы будем общаться с Геннадием Лобановым а, Ну и мы вместе будем общаться Спасибо, всего доброго До свидания, до новых встреч говорю, до Здоровья. свидания, до новых встреч